И всем привет! С вами, как всегда, Пиксет. Это еще одно видео по моему симулятору подряд. Причем. И сегодня я получу то, что ни у кого из вас нету. А именно, что за самые сильные донатерские питомцы. И правда ли это, или миф, или они вообще самые слабые питомцы в мире ну как в мире в моей игре но, а я Хонор я проверю как это работает на самом деле, поэтому сейчас я захожу в игру чтобы мне раздобыть этих пэтов понадобилось немного больше усилий чем я хотел но, надеюсь вам понравятся эти питомцы они если что еще с самого начала игры были мощными но не настолько сколько сейчас вы сейчас увидите этих питомцев. И просто обалдеете. Так, ну вот стандартная загрузочка. Теперь я админ, кстати. Со второго аккаунта. Но на втором Айке такие раздобыть было очень сложно. Поэтому поставьте лайк обязательно. Потому что таких питомцев раздобыть не у каждому получится. Не по карману. Вот, поэтому... Сейчас вы видите этих гидрочек, зеленых токсичных гидрочек, в которых 25 миллионов мощи или же их с кликов. Когда у самого максимального питомца, то есть в данный момент токсичная брикфроги, у нее 8.33 миллионов всего лишь. Это токсичная версия брикфроги. А теперь посмотрите на... А, я уныл получается, ты. Короче, но ну, поверьте мне на слово. Один лям обычная гидро дает. 5 лямов золотая. и 25 дает вот это. Вот, поэтому с вас луки подкуска. Так вот, они очень большие и красивые. И с моими 20 миллионами ребихтов я за один супер клик получил 5 QD. Это дохига, потому что я добавил еще парочку бонусных кнопочек в ребихты. Их теперь не 15, а 20. Вот. И 10 лямов ребихтов вы можете получить за 2 а У меня 5. Ну да, и накликать их будет сложно. Поэтому используйте лучше вот эту штуку. Да, также я пытаюсь все еще решить проблему с не проигрываемой анимацией открытия яйца, вот, но пока результатов особо нет. Я пытаюсь там заменять на все старое, но что то не получается, поэтому либо проблема с каким-то скриптом, либо я не знаю, что делать. Вот. Ну а собственно сейчас я вам хочу показать то. Так, мне думаю, они нам мешают. Поэтому я их скрыл. То, что... Э, сейчас у меня 1 миллиард кристаллов на балансе. И сейчас я вам расскажу, сколько надо кристаллов, ой, ну да. Чтобы получить одну такую токсичную лягушку. Для того, чтобы вам ее получить, вам понадобится ОГОГО сколько гемов. И чтобы получить одну такую золотую, вам придется слить 3 ляма гемов. Если вы еще удачливы. Мне выпало 5 лягушек за 3 ляма гемов. И я сделал золотую. А вот таксишку, чтобы сделать, вам понадобится, ну, получается, если посчитать, то 15 миллионов гемов. Ни один из вас не наберет стока. Согласитесь. Чтобы вам столько набрать, вы должны тут днями ходить, чтобы набрать эту лягушку. Да, потому что она очень сильная и мощная. Это оди... она даже лучше, чем обычные, ну, золотая гигант. Но это естественно, что она лучше. Вот. Ну, собственно, вот мои коллоу Вот мои этапы. Могу еще раз так сделать еще ребят сделать. У меня уже 40 миллионов ребятов. Ну вот. Э, и в этом лице вы их можете купить за 200 робуксов. Но я так понял, что раз их никто не покупает, то... И то есть если вы их купите, вы получите сразу же стандартную, золотую и токсичную. То есть это неправда вот эти вот шансы. Поэтому что могу сказать. Заходите и покупайте это яйцо. Либо я буду делать скидку. Возможно, я сделаю в ближайшее время скидку на него. Вот. Но а что еще, собственно, произойдет? И сейчас я вам расскажу о те, кто пришли сюда за донатерскими петлями, можете уходить, потому что сейчас я буду рассказывать, что в моих ближайших планах реализовать. Ну, конечно же, первое, это избавиться от этого бага. У меня есть еще одно другое решение, как от него избавиться. И первый вариант перенести place. Спросите, зачем переносить place? Он же и так нормальный месте. Если вы не знаете, то при сохранении игры вы можете взять и поставить это сохранение в другой place. Вот. И я планирую поменять два плейса местами. Вот. И там где и что Тогда у всех игроков собьются сохранения, и тогда все игроки, у которых появились баги, станут безбагнутыми. Вот. И удалите это яйцо. Да. То есть питомцы останутся, не переживайте, но. Просто многие из этих аккаунтов, из-за этого страдают, уже очень много аккаунтов пострадало. И один даже пришлось забанить, так как он очень большой вред нес. Желательно вообще все их забанить, но. Я скоро их сейчас разбаню, вот прям при вас сейчас разбаню один этот аккаунт. Просто потому что... Потому что я сейчас буду скоро, возможно, э, переносить этот плейсер, хотя не буду пока что. Вот, там у этого человека есть еще один аккаунт, его тоже надо забанить, чтобы он не повредил систему. То есть из-за одного бага получилось много, ребят, поэтому... У меня есть несколько просто вариантов, это я уже это попытался сделать, это просто взять и переставить все по-старому, ну, все гуишки. Но я имею в виду с, с копией резервной взять гуишки и поменять местами, поэтому даже если у меня все наладится, я обязательно сделаю копию, которую никто не сможет брать. Вот И я из этой копии уже буду брать. И не говорите, что это... Ой, ты оттуда взял, ой, ты оттуда взял. Я ничего не брал, ребят. Это просто резервная копия. Но это очень старая др... резервная копия. Поэтому с нее я все перетащил в буишки, но это не помогло. К сожалению. Ну что же в моих ближайших планах, кроме этого бага? Собственно, ну... Сделать партиклы бетам. Да, или сперклс чтобы от них шли частички. От именно токсичных и золотых. Да, и именно эти частички будут идти от э, этих питомцев. Потом у меня на втором месте идет, ну или же на первом, сделать нормальную статистику питомцев. То есть вот я вам показал сейчас самую сильную лягушку, она будет намного слабее. Может она станет вообще под 1 миллион или не знаю. Но питомцы сейчас упадут во много раз. В этой игре сейчас стало все падать во много раз. То есть вот э, упала коло ребиктов, которые можно максимально забрать. Ну, раньше можно заб было забрать намного больше, но просто тебе не хватало денег, тебе приходилось кучу копить. А сейчас с такими питомцами ты можешь запросто сразу же получать последний апгрейд с милли 10 миллионами. Возможно выйдет еще потом 5 кнопок после того, как я сделаю э, партиклы и петов. Ну а потом что? Ну потом я сделаю новый вид крафта. Ну, то есть это токсичный, там золотой, а появится еще один. И тогда я добавлю еще одни партиклы там. И это пока что все в моих возможных ближайших планах. Почему я сказал, возможно, это значит, что я это могу сделать запросто. Но просто у меня сейчас времени вообще нету, ближайшего. У меня будет только ближайшее время на это выходные. А сейчас только еще среда. Поэтому еще два дня надо. И после этих двух дней я... Ну, точнее, я сегодня еще приду, может, что-то успею поделать здесь. Но... Либо надо переносить плейс, либо других вариантов нету. Вот, поэтому, ребят, пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской. А что в моих ближайших других планах? Ну, я еще забыл сказать, что в последнем списке возможных планов, то есть которые я могу сделать, это радужные питомцы. Просто мне опять же нет времени это все делать. Но я его их поставлю в последнюю очередь, потому что. После них начнется эра новых апдейтов. То есть после них не будет выходить какая-то чушь, которая никак не повлияет практически на геймплей. А я вот возьму и добавлю магазин улучшений, так как он сейчас не работает. Этот после тех питомцев. Но я это не могу сделать, поэтому мне помогают люди. Но пока не идет. Результат особо. Вот, возможно, это произойдет в воскресенье или в понедельник этого. Если тот человек, которым я это делал, ну, это как его, искал вот это для магазина, это все, он должен был найти к понедельнику, к этому. Но он не нашел. Поэтому, ребят, поддержите меня опять же лайком и подпиской, как я это долго не говорил и часто. Но сделайте это, пожалуйста, мне будет приятно. А то я просто тут стараюсь, снимаю для вас видео. Вот. И для того, чтобы еще вам, так сказать, получить, я вам хотел еще показать кое что Во-первых, в моих планах после улучшения магазина улучшений есть такая вот эти уровни, которые до сих пор висят ещё. Вот, потом у меня еще в планах виси, вис, висят и виси, или э, расставить кристаллы нормально, тоже возможно, но это недолго будет делать, я не умею так расставлять, я вам вот только змейка такой поставил. Вот, и после этого будет выходить просто до улучшения для магазина улучшений. Да, это возможно в ближайшее время, что я буду делать. Ну, вы сейчас все услышали, все, что я буду планировать делать и что я не могу сейчас делать, но в будущем сделаю точно. Вот добью все механики, которые у меня были. Гимпасы сделаю нормальные, потом статистику добавлю, чтобы счетчики изместили этого ноуны. Добавлю, сколько вот, вот таких супер кликов сделали. Поэтому... Ну, собственно, вы знаете, что делать, поэтому я сейчас вам рассказал основное все без всяких остальных подробностей, ну, так, подробно рассказал, но э, э, невозможно, не все досмотрят это видео до конца, но если вы досмотрели видео до конца, вы обязательно должны, должны зайти и попробовать, не переживайте, смотрите, если у вас не открывается и сот типа а гемы списались, то вы посмотрите внимательнее. Вот у меня сейчас 91 питомец. Я нажимаю Е, и у меня их 92, и гемы списались. Вот. Поэтому не пишите, что. Ой, яйцо не работает, яйцо не работает, все работает. кристаллы списываются. Вот. Поэтому только анимация куда-то пропала. Это я пытаюсь сделать. Ну, собственно, с вами. Нет, подождите еще. Мне нужно еще доказать, что... Ну, рассказать еще то, что э, в игре уже 200 визитов с лишним. Вам, опять же, спасибо вот такое вот огромное. Все, кто играли в эту игру. Но проблема в другом, что яйцо никто не покупает. Поэтому, если хотите, я могу прям жесткую скидку сделать на это яйцо, но... Опять же, она не будет такой долгой. Поэтому с вами был, как всегда, пиксет. Всем, что? Правильно. Покеда.